Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу про новый интересный проект, называется Endocoin, недавно он появился 11 числа в общем у нас тут ПОВПОЗ, алгоритм скрипт всего 10 миллиардов монет, на них ну, относительно общего количества монет небольшой также что еще могу рассказать про эту монету а, здесь у них есть получается стейкинг то есть, можно, если у вас какое-нибудь количество есть монет на кошельке, просто держите кошелек открытым, и у вас монеты стакаются. Это значит, допустим, у вас там есть, не знаю, там, 500, тысяч, 100 тысяч монет. И за то, что у вас просто открытый кошелек, постоянно приходят, ну, ну, начисляются монеты. То есть, как бы, сам по себе кошелек, скажем так, добывает еще себе монеты. Как эту монету можно вообще получить? Можно, у них там есть предпродажи, они сейчас продают монеты, там, подписаться тоже. То есть, когда они выйдут на биржу, цена должна быть у них хорошая и а хотят выйти они на, на такие вот биржи, как Крипто Crypto Бридж, Cryptopia, TradeSatosh и CoinExchange но думаю, скорее всего, они на первую сюда попадут на вот эту вот биржу то есть сюда попадут цена будет немаленькая в этой монеты со старту, так как те люди, которые инвестировали, скажем так, покупали эти монеты по довольно-таки немаленькой цене они не будут сливать ее за копейки то есть если вы любым способом там добыли эту монету, то есть либо намайнили, либо, я не знаю, купили где-то там либо у дева, либо у местных, то есть можно просто поставить кошелек, оставить его открытыми, монеты будут капать. Там есть там, всякие баунти, э, тоже, получается, сделали твит и получили 50 монет. Запустили кошелек, и оно вам начинает стакать, и у вас эти 50 монет потом превращается в 100 и тому подобное пошло дальше выше также что скачали кошелек добавили одно это очень просто и в общем все на этом все готово также у них вот есть дискорд и твиттер вся информация в основном в дискорд у них есть там же можно и, и насуетить монеты именно либо купить либо поучаствовать в аирдропах, там в аирдропах довольно таки хорошую сумму монет раздают но об этом пока позже вот есть У, ГОС, CX. монета копается. Скажу, награда за блок от 50 монет выходит. Сейчас, конечно, здесь неплохо так зарядили мощностей. То есть, насчет майнинга я сильно не уверен, что картами сейчас можно здесь так накопать от души прям. Но, в принципе, попробовать можно. Ну, это, скажем так, и для Асиков тоже актуально очень. Накачал накачал монет кошелек открыт, они, они те просто сами себе так, умножаются и приумножаются. А потом будет на бирже, можно уже будет торговать. У них вот есть блок Explorer, можно посмотреть. То есть все можно отследить. Что, куда, как, там высота блока и тому подобное. В общем, кошелек у них выглядит вот так вот. А, вот в этом кошельке просто добавляйте обнот. У вас здесь есть монеты, потом смотрите на молоточек на этот и он вам будет показывать, что участвует в доле. Когда участвует в доле, тогда и начисляется монеты и, скажем, все идет, все отлично. Потом появляется биржа, выходим на биржу и просто сливаем там монеты. Ну, вроде пока у меня на этом все. Скоро будут новые видосики, так что давайте поддержите лайком, там, подписывайтесь на канал. Больше подробной информации можете узнать под видео в описании, пишите комментарии, если что-то получается не будет, я вам подскажу, помогу. но ну, а на этом пока у меня все, так что давайте, всем удачи и всем покеда.